Сегодня у нас интересное с вами будет занятие, и посвящено оно социальному предпринимательству. Что же это такое социальное предпринимательство? Давайте, наверное, начнем с того, что определим, что такое предпринимательство в общем. Значит, предпринимательство – это такая деятельность, которая является всегда самостоятельной, которая всегда осуществляется на свой страх и риск но направлена она обязательно на систематическое получение прибыли от, от пользования либо имуществом, либо какого-либо продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг и совместная работа с организациями. В том числе, естественно, как бы это понятие определено законодательно и оно прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Статья номер два. Какие виды предпринимательской деятельности существуют сейчас в России? В зависимости от содержания и направления, предпринимательская деятельность подразделяется на следующие виды. Это производственное предпринимательство, когда кто-то что-то производит, создает новый какой-то продукт и потом его реализует. Это коммерческо-торговое предпринимательство, когда существуют товарно-денежные отношения. Это финансово кредитное ну, я думаю, это вы понимаете, это, скорее всего, банковская система. Посредническая, когда кто-то является посредником между кем-то, да, между двумя организациями, может быть посредник, который помогает осуществить то или иное направления деятельности. Страховое предпринимательство, когда страхует нашу жизнь, наше имущество, наш, наш бизнес. И то, на котором мы сегодня остановимся более подробно, это социальное предпринимательство. Немного я вам еще расскажу о том, как реализуется предпринимательство, из чего оно состоит. Но естественно никакой бизнес, начало никакого бизнеса не может начаться без, без определенной идеи, когда вы что-то захотите кому-то рассказать новое, показать что-то новое, вы что-то такое при, придумали, изобрели, и вы хотите с этим, этим всем поделиться с другими людьми. Это, конечно же, идея. После того, как вы для себя определили идею, вы разрабатываете свою концепцию, то есть как вы будете реализовывать эту идею. Естественно, для того, чтобы реализовать эту идею, вам нужно составить план. То есть, как вы будете действовать, с чего вы начнете, какая будет основная деятельность и чем вы закончите. Дальше я вам расскажу, для чего вообще нужен бизнес-план. Это как раз то планирование, которое я только что вам рассказывала. Бизнес-планирование – это... Определение основных направлений деятельности, это контроль выполнения мероприятий, которые вы для себя запланировали, это привлечение инвестиций, то есть возможно у вас будут предприятия, которые захотят вас проспонсировать, дать вам денежку на то, чтобы реализовать свой бизнес. Это привлечение потенциальных партнеров, с кем вы можете совместно свои, свои предприятия, деятельность своего предприятия сделать совместную. И, естественно, это команда. Без команды, без хорошей команды ничего не получится. Один в поле не воин. И что такое индивидуальная предпринимательская деятельность? Здесь, так как сейчас как бы мы все живем в современном мире, и мы знаем, что у нас есть интернет, мы можем спокойно зайти, посмотреть, кто такие предприниматели, на чем основывается предпринимательская деятельность. И для этого я вам подготовила полезные ссылочки. Можете сфотографировать их своими телефонами, либо записать себе, зайти на них и посмотреть, что там такого интересного рассказывают нам о предприятиях и предпринимателях, как им стать и где можно получить помощь для того, чтобы это все оформить законодательно. Итак, переходим к социальному предпринимательству. Социальное предпринимательство – это новый способ социально-экономической деятельности. Я хочу обратить ваше внимание, что это действительно на сегодняшний момент новый способ. Социальное предпринимательство появилось недавно, совсем недавно, буквально с 2016-2015 года на это начали обращать действительно большое внимание и наши власти в нашей стране, ну, так скажем, за... За границей социальное предпринимательство уже действует давно. Итак, значит, социальное предпринимательство – способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и достижением, достижением прибыли. То есть все равно социальное предпринимательство – это все равно нацелено на достижение прибыли. Кто может быть субъектом социального предпринимательства? Это малые и средние предприятия, то есть это могут быть индивидуальные предприниматели. Думаю, у каждого из вас есть знакомые, либо родители, либо родственники, кто занимается тем или иным бизнесом сам, и у него есть... Как бы он официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель либо следующая форма это триум может быть это общество с ограниченной ответственностью но в принципе видов предприятий существует множество вы можете с этим ознакомиться как бы, если это вам интересно а на что направлено социальное предпринимательство оно ориентируется конечно же на достижение общественно полезных целей то есть улучшение условий жизнедеятельности гражданина Расширение его возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. А также направлено на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вот основные направления, по которым можно работать в сфере спецсоциального предпринимательства. Это... Экология, переработка мусора, альтернативные источники энергии, это и, опять же, люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это и социально незащищенные люди могут быть, это пожилые люди, это инвалиды, возможно, это люди с ОВЗ. Также сферу социального предпринимательства относится образование, когда мы хотим, хотим кому-то помочь в достижении каких-то новых знаний, новых навыков, умений, также и недвижимость сюда входит. Ну, опять же, трудоустройство молодежи где-то связано с образованием. Следует различать два понятия: социальный предприниматель и некоммерческая организация. Социальный предприниматель, он всегда будет настроен на получение прибыли. А некоммерческая организация, как правило, на таких, такого направления не имеет. Здесь вы можете посмотреть, прочитать, на что настроены социальные предприниматели и что такое некоммерческие организации. Сейчас я вам расскажу, куда вы можете обратиться, если вы захотели организовать свое предприятие, направленное на социальную сферу. У вас есть возможность получить... Дополнительную поддержку для развития своего бизнеса социального – это, пожалуйста, фонд поддержки социальных проектов. Вы можете зайти на этот сайт и ознакомиться более подробно с тем, что они предлагают социальным предпринимателям. И поверьте, у них очень большой объем так скажем, бюджетных инвестиций, которые вам могут выдать в качестве гранта, и вы сможете открыть свой бизнес. Бизнес направлен на социальное улучшение жизни людей, экологии, ну, направления всем, которые были озвучены ранее. Это также фонд «Наше будущее». Здесь тоже, вот даже здесь они вот пишут, что у них одобрено 234 проекта за 11 лет, выделено 600 миллионов рублей и охвачено 56 регионов нашей страны. В принципе, на этом я, наверное, остановлюсь, и сейчас я вам покажу видео, где, подожди, пока не включайте, пожалуйста, видео, где вам расскажет... Это Татьяна Кошель, она является социальным предпринимателем у нас в городе Ростове-на-Дону. Ее бизнес основан на ее программе, это осознанный выбор профессии, это профориентационная деятельность. Она занимается помощью, помощью вам как раз как будущим абитуриентам в выборе будущей профессии. И сейчас она расскажет, как она реализовывала свою деятельность. Слушаем. Профессию выбрать, но это похожий выбор, но немножко другой. Поэтому вот эта программа помогает ребенку это сделать. Спасибо большое. Скажите нам, пожалуйста, еще, вот что было трудным в начале пути, когда вы решили создать этот, ну, так сказать, социальный бизнес, и основные этапы вот, в начале какие у вас были, какие-то с чем вы сталкивались? Трудности и какие были этапы, ну, во-первых, это социальный, еще и бизнес, это две вещи, которые всегда очень сложно помирить. Если кто знает, в, в скажем так, в описаниях о, там, не знаю, о Боге, скажем так, очень сложно помирить мамону мамон, и сердце. Мамона – это деньги, вот бизнес – это деньги. А социальное предпринимательство это сердце, то есть не социальность, это сердце. И очень сложно предлагать людям некоторые проекты на улучшение чего-то, особенно в человеке, потому что изменения, вот социальность, такое социальное, что такое вот, это изменения в конкретном человеке. Очень сложно это почувствовать, показать, допустим, там, родителям. Поэтому вот именно поначалу была сложность. Рассказать и показать родителям ценность этого курса, что ребенок получит в итоге. Вот это было достаточно сложным этапом, но и, конечно, это ну, сбор ребят, конечно, это и различного рода вещи, которые нужно было организовать, нужно было встречи проводить и так далее, и Это многие вещи, связанные с организацией самого процесса. Организация процесса. Понятно. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, эта тема очень важна для общества? Ну, во-первых, и, наверное, это самое важное, что люди. Люди, должны, люди работают, работают, или, скажем, трудятся большую часть своего времени, в жизни. Сейчас, тем более, пенсионный возраст у нас оттянут до 65-75 лет, да, насколько я поняла. И вот этот период времени для человека должен быть не каторгой и не на. И не тем периодом, когда человек себя тянет на работу ради получения денег, если он выбрал профессию именно ради того, чтобы получать деньги, это было не совсем важным мотивом для него, но вот так вынужденным. Человек, получается, проводит свое, свое время, жизненное время, решающее время, для того, чтобы э, не жить, а зарабатывать деньги. Вот, мне очень важно, чтобы каждая минута жизни человека была потрачена то, что там его удовольствие, он понимал, ради чего он это делает. Чтобы это все было, его деятельность была привязана к его желаниям, к его мечтам, к его реализации. Вот поэтому я считаю, что моя деятельность очень важна, потому что она формирует людей и поколения, которые заинтересованы в том, что он делает на данный момент. И они вкладывают сюда именно свои а еще, пожалуйста, ответьте нам на такой вопрос, как сейчас Вы находите участников для своей программы? Там, где есть родители, там, где есть школьники, я прихожу. Также и меня рекомендуют друг другу родители. Ну, в основном, это школы, это встречи с ребятами, это какие-то мероприятия, где можно ребятам об этом рассказать. Я, наверное, еще думаю, что это, скорее всего, социальные сети, Да, Да, да, да, да, социальные сети, это отозначено. И чем лучше ты с ними общаешься и имеешь, то определенные навыки, mm -hmm. вот, навыки нужны очень разные, еще нужно уметь писать, нужно ну, уметь расставлять фиоритеты свои, то есть тут включаются большущие такие вещи, которые нужно знать предприниматель, нужно этими навыками владеть. А скажите, пожалуйста, вы считаете ли вы важным а, знание маркетинговых основ организации бизнеса, рекламы? Ну, основ рекламы это является решающим, решающим знанием для предпринимателя. 30% времени каждого, каждого дня предприниматель должен тратить на маркетинг. Если он это не делает, то, скорее всего, будут иметь последствия такие действия. У меня на маркетинг тратится даже не 30%, а по 80% времени, вот, потому, что, потому что это социальное, социальное предпринимательство. Поэтому а вот так да, вот. Но маркетинг – да, это одна из компетенций, которыми должен владеть предприниматель. Это однозначно. Это Спасибо. А какие у вас планы на будущее? изменить, может быть, что-то улучшить, что мы в будущем можем стать. А, планы на будущее, это, наверное, может быть не только, вот, скажем, связь с тем, что курс, который помогает ребенку выбрать профессию, но и, очень важно, его адаптация, адаптация к взрослой жизни. То есть, это некоторые мероприятия, ну, либо, может быть, выходы куда ну, Допустим, недавно было проведено мероприятие, институте, где ребята участвовали в семинарском занятии вместе со другими студентами. Это было полезно и ребятам, и студентам было очень полезно. Вот. То есть тогда самоопределение тогда идет, оно всю жизнь проходит, самоопределение человека. То есть человек не только, допустим, выбрал профессию в 16 лет и на ней работает всю жизнь. Он будет профессию убирать всю свою, всю свою жизнь. Поэтому очень важно, чтобы он, когда он выбирает, выбрал ну, как можно больше практики, практики опыта своего личного опыта. Вот, наверное, вот на эту тему я и буду думать и как можно больше буду давать детям почувствовать и попробовать то, что они выбирают. А скажите еще нам, пожалуйста, там, в рамках программы Вотранный выбор, какие мероприятия сейчас проходят простой на дону, как, куда могли бы наши ребята уже? Заинтересовала, заинтересовала проблема выбора своей профессии. У -у -у -у -у. Мероприятия проводится у меня регулярно. Единственное, что о них пишется либо в соцсетях, либо можно позвонить мне, узнать о ближайших мероприятиях на данный момент. Мероприятия, скорее всего, будут связаны с таким скажем, мероприятием, планируется задуманный мероприятие, называется «День предпринимателя», оно будет проходить на базе одного из институтов. Будут приглашать сюда ребята, которые хотят свою жизнь связать предпринимательством, для того, чтобы, во-первых, послушать уже действующих предпринимателей, ну и, может быть, еще где-то будет какой-то либо мастер-класс, либо еще и это практические задания в части вот, именно предпринимательства, вот. а все остальные, курсы, которые я провожу я в том числе в профессии, есть всегда объявления в соцсетях, которые можно посмотреть и увидеть, когда будет ближайшее. Ближайшее по осознанному выбору будет 20, стартует 27 апреля, это суббота, 28, 28, 5 и 4, 5 мая. Четыре дня будет длиться, да. Послушали лекцию о социальном предпринимательстве, узнали немного нового, узнали о том, что действительно у нас есть э, те люди, которые этим занимаются, которые в этом заинтересованы, которые э, совершенно не боятся поделиться своим опытом и своим навыком. Если вам интересно, обращайтесь, задавайте вопросы, будем сейчас с вами общаться.